Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня очередной рецепт из серии. Увидел интересную картинку в интернете, решил повторить. По отдельности и пудинг ёпшишеский на канале был, и колбаска достаточно похожая. Но вместе, в таком варианте приготовления, в таком вот сочетании я не показывал. И я предполагаю, что пудинг, который готовится на жиру, вытапливающейся из такой колбаски, и готовящейся вместе с ней, будет особенно вкусным. Ну а что колбаска получится замечательной, думаю, упоминать не стоит. Приступим. Но сначала немного рекламы. Очень для вас полезный. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, не приматывайте. Спонсор сегодняшнего ролика кулинарный проект Food Rus, его акцией. вышли рецепт и получил сертификат на покупке в пятерочке. Сайт переполнен самой разнообразной информацией. Здесь кухонные лайфхаки, инструкции от лучших шеф-поваров, статьи о любимых блюдах, кулинарные новости и тысячи рецептов. Каждый рецепт снабжен пошаговыми фотографиями и подробнейшими инструкциями. Громовки, перечень ингредиентов – никаких вопросов. Причем сайт гарантирует качество. Все материалы и рецепты в том числе проходят модерацию. Надоело ломать голову, что приготовить на ужин или на очередной праздник? Бегом на сайт. Устали есть одни и те же салаты? Сотни новых идей ждут вас. Уйти с сайта без идей, вкусного завтрака, обеда, ужина – просто нет никаких шансов. Кроме того, на сайте есть разделы здорового питания, детского питания, заготовок. Мужской кухни. И самое главное, Фудру проводит акцию. Вы получаете сертификаты на покупки в пятерочке просто за высланные рецепты с фоточками. Пришли в гости к маме, и она готовит вам вашу любимую мегаглазунью из 10 яиц на сале с половиной батонной докторской. Сделали фоточки телефоном, записали рецепт и отправили на сайт. Получите сертификат, будет на что купить продукцию для второй такой же яичницы героя. Варите утром себе кофе с корицей, кардамоном и лимонной цедрой. Поделитесь фотографиями и рецептом и получите сертификат. Все просто. Обязательно используйте промокод, заливайте на сайт оригинальный рецепт с фоточками и получайте сертификат на покупочке. Ссылка находится в описании. Панировочные сухари заливаю ледяной водой и отправляю их в холодильник. Мне понадобится черный перец попозже, разотру его в ступке. Мясо нарезаю удобными для мясорубки полосками. Лук пари тоже. Ну и все вместе пропускаю через мясорубку. Решетка мясорубки у меня с диаметром отверстия аж 8 миллиметров, потому что колбаски такие традиционно делаются из очень грубого фарша. Соль, сахар, черный перец сюда. Сухари впитали в себя всю воду, их тоже к фаршу. Набивать буду при помощи китайского колбасного шприца с Алиэкспресса в натуральную свиную череву. Я ее замочил примерно полчаса назад в прохладной воде. Естественно, промыл перед этим. Хранится он у меня в холодильнике, в соли. Не в морозильнике, просто в холодильнике. Очень долго хранится, прекрасно себя чувствует. Вообще-то правильно, кумберлендская колбаса должна быть длиной около полуметра и сворачиваться улиткой. Но вот для сегодняшней подачи более красиво и правильно, считаю, сделать колбаски покороче и разложить их на сковороде более просторно. Потому что на одной большой сковороде я хочу приготовить сразу 4 порции. В колбасу такого калибра длиной полметра влезает где-то 500 граммов фарша. После обжарки, когда жир вытопится, останется там граммов 400. Ну, согласитесь, 400 граммов, размазанных на 4 порции, ну, как-то грустновато выглядит. Духовка у меня уже раскочегарилась, можно приступать. к Колбаски на сковороду. И в духовку температура 180 верхний нижний жар а сейчас нужно максимально быстро приготовить тесто для пудинга и влить его к колбаскам потому что всего колбаскам готовится минут 40 45 а пудингу 35 40 то есть у меня всего пять минут на смешивание я успею не переживайте яйца надо взбить в пену с солью теперь муку сюда и молоко и бегом к духовке. Красота какая! Важный момент. Тесто для пудинга надо вливать обязательно в раскаленный жир. Процесс пошел, пока приберусь на кухне. Вот такой вот пудинг, очень вкусный блюдинг. Это блюдо сразу два в одном. Сначала, конечно, колбаска. Посмотрите, какая. Ну, сочная, просто супер. Я обожаю такую колбасу, потому что это, по сути, получается котлета в оболочке, но при этом дико сочная. Дико сочная. Если вы попробуете из такого фарша, с таким содержанием лука, воды, вот этих самых сухарных ромаш, крошек хлеба, приготовить котлету, то она у нас на сковороде вся расплывется, расползется, потому что слишком жидкий фарш получается, слишком сочный. А колбасная оболочка все это дело удерживает. Это дико вкусная колбаса, к тому же с большим количеством перца, она очень пряная. Просто обалдеть, обалдеть. Так, ну и теперь пудинга. А, пудинг? Ну, пудинг, я думаю, и пудинг. Да, это нечто среднее между хлебом и яичницей, что ли, омлетом. Ну, не совсем так, конечно, потому что она еще пропитывается вот этим жиром, вытопившимся из колбаски, и вместе получается классно, здорово. Вот, но ничего особенного. Ну, в принципе, такой способ приготовления, на мой взгляд, это вот такая вот штука. Очень вкусно. Рекомендую попробовать, приготовьте. Это классно. Ну, и подача, кстати говоря, прикольная, видите, да, интересная. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Если что-то не понравилось, не стесняйтесь, вендюрить не дизлайк. Не обижусь. Всем пока.